Друзья, всем привет! Вот у нас такой блендер есть, Bosch. Опять Bosch, кстати. Будем готовить советский молочный коктейль. Вот у нас пломбирчик, мы его нарезали сейчас брусочками, квадратиками. Заложим сейчас в эту чашу и вот таким миксером, вот таким венчиком. Это венчик, как бы измельчитель, мы будем взбивать коктейль. Итак, вот кладем сейчас по одному квадратику в эту специальную емкость. Вот так вот все это. Чистый пломбир. Коктейль будет чисто советский, который был по 13 копеек раньше, люди продавался и в принципе в чашах взбивался точно таким же, почти миксером, венчиком. То есть не кисточкой венчик был, а был ну, венчик типа ножа вот заложили сейчас сюда мороженое вот так симпатично это все выглядит вот такое молоко у нас есть кстати берите натурально мы берем вот фермерское сейчас болтаю чуть-чуть чтобы -чуть. сливки размешались у нас настоящее молоко дает всегда сливки не настоящее вы сливок не дождет и заливаем мы вот сюда в емкость на глаз. можно. Я беру вот так вот, по макушку заливаю, и чтоб чуть-чуть всплыло мороженое, молока если много нальете, будет слабо сладкий коктейль, а если нормальное количество зальете, будет коктейль в самый раз. Итак, вот я вставил насадку в блендер вот такой погружной, на средний оборот и ставлю циферку ну примерно 10 и на первой вот этой мощной скорости буду первое делать битер. Но чем дольше вы взбиваете, тем лучше. В итоге получается пышнее коктейль. И на первой скорости это большие обороты, ну как бы размельчить сами кубики мороженого и мощно взбить, а потом можно уже средней скоростью на малых оборотах пенку создать. Чашку держите крепко, потому что ее может вырвать из руку. Ну как бы удерживайте ее. Высоко блендер не поднимайте, он у вас может все разбрызгать. Держите его на средней глубине или до самого конца. Вот вторая скорость, чуть-чуть уменьшаю обороты чтобы видите он плавнее сейчас работает вот вот здесь вот я его сверху немножко захвачу вот так вот видите он вспенивается воздушная пенка появляется самый сматый Приготовьте заранее тарелочку, чтобы выложить было удобно вам блендер. Вот так отстегивайте от этой ножки, и у нас ничего не потечет. Теперь берем вот такие красивые бокалы и разливаем в них коктейль. Вот такой коктейль получился. Это тот самый коктейль, который по 13 копеек продавали в граненых стаканах, в маленьких кафетериях здесь, повсюду, в СССР. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.